Почему без навыка инвестирования и трейдинга сейчас не прожить? Приветствую! Мы Международная Ассоциация Независимых Инвесторов и объединяем сотни инвесторов-практиков со всего мира с целью обмена опытом, взаимопомощи в изучении и применении разных стратегий инвестирования на зарубежный фондовый рынок. Мы постоянно тренируем на практике разные стратегии от инвестирования до опционного трейдинга. Не путайте с Форексом и бинарными опционами. Мы тестируем, что приносит большую прибыль, и имеет наименьшие риски. Также мы обучаем этим стратегиям для того, чтобы наша ассоциация пополнялась грамотными инвесторами. И самый частый вопрос, зачем мы это делаем, через обучение и обмен опытом мы совершенствуем наши стратегии. Ну и быть в кругу грамотных инвесторов лучше, чем в одиночку. И есть как минимум две важные причины начать изучать прямо сейчас или развивать навык инвестирования и трейдинга, несмотря на страхи и отсутствие времени. В чем отличие инвестирования и трейдинга я расскажу в следующем видео. Но без навыка создания капиталом не выжить в эпоху капитализма. И первая важная причина. Нам необходим растущий капитал, чтобы без кредитов накопить быстро на крупную цель, обеспечить достойное будущее себе и старость. Как известно, на пенсию, которая предлагает современная пенсионная реформа, не выжить. Вторая причина. Мы живем в такое время, когда легко потерять бизнес или работу. Форс-мажоры в виде изоляции могут возникнуть в любой момент и застать в любой стране. С навыком торговли на фондовом рынке вы всегда сможете получать прибыль. Навык инвестирования и трейдинга жизненно необходим. А доверять деньги кому-то крайне рискованно. Но на эту идею, самому инвестировать, часто возникают сомнения, это опасно, смогу ли я, как найти хорошего брокера, у меня небольшая стартовая сумма, у меня мало времени, с чего начать. Ответы на все эти вопросы я рассказываю в следующем видео, ссылка на которых будет под этим видео. А сейчас кратко хорошие новости. Начать инвестировать можно даже с 10 тысяч рублей. Надежных брокеров у которых есть выход на зарубежные акции много, причем как российских, так и зарубежных. Можно уделить инвестированию несколько часов в неделю и даже в месяц. Можно приобрести доступ к готовой аналитике к списку актуальных и надежных компаний для создания своего портфеля. Какую стратегию выбрать и как ею овладеть, тут мы тоже вам поможем. Мы обучили сотни учеников с нуля, и особенность нашего обучения – в том, что мы даем пошаговые уроки с подробными инструкциями и заданиями, которые записаны максимально простым языком. Вы можете изучать в любое время и у каждого ученика свой персональный инструктор-инвестор практик. Также вы попадаете в чат учеников-инвесторов практиков со всего мира и получаете постоянную поддержку и обмен опытом в неограниченное время. Если вы пока не уверены в нас или в своих силах, я рекомендую начать с пакета «Старт». Там есть все, чтобы познакомиться с понятием «фондовый рынок». Как открыть демо-счет и реальный счет у российского или зарубежного брокера. Как пользоваться платформой совершать на ней сделки. Как и где искать надежные акции для инвестирования. По каким критериям. Также мы изучаем технический анализ точки входа и выхода. Как вести Журнал инвестора с автоматическим составлением отчета для налоговой декларации. Вы изучите простой, проверенный временем алгоритм быстрого определения цены для покупки или продажи акций. Несмотря на простоту этого метода, он имеет высокую точность определения входа или выхода из позиции. Дополнительно вы можете приобрести таблицу уже с отобранными нами компаниями для инвестирования и возможностью самостоятельно формировать и анализировать свои инвестиционные идеи. Если вы смотрите это видео на YouTube-канале, то по ссылке ниже вы можете оставить свои данные, и мы поможем вам лично найти свою стратегию инвестирования. Если вы смотрите это видео на сайте ниже, смотрите следующее видео по важной теме, чем инвестирование отличается от трейдинга, и можно ли совмещать эти стратегии, и как этому быстро научиться. Ну что же, будьте богаты и счастливы, до встречи на следующих уроках.